Здравствуйте, рад вас снова приветствовать на нашем YouTube канале Inot по стрельгу. Сегодня у нас на обзоре очередная не совсем новинка – Wolk M Cordless. Похожую машинку мы рассматривали в прошлый раз – Wolmenter. Ну давайте поговорим вот об этой красоте. Название Cordless нам намекает, что машинка беспроводная, а так это, в общем-то, серия машинок для стрижки животных, то есть она должна отличаться повышенной мощностью. Ну и прочими характерными атрибутами. Смотрим коробочку. Как всегда, там снаружи реклама, реклама, реклама. Некоторые технические характеристики. Указано время работы. Два часа. Но не указано нигде мощность, как обычно большинство производителей. Но мы вооружимся отверткой и посмотрим, какая же у нас реальная мощность. Разбираем. Коробочка похожа на последние Моздровские упаковки. У них это подглядели. Довольно удобная. Кстати говоря, меньше стандартного размера. Она какая-то такая узенькая. Ну да бог с ним. Смотрим, что же у нас есть в комплекте. В комплекте у нас есть машинка с ножом. И в комплекте у нас есть зарядное устройство, масло и щеточка для чистки ножа. Ну, ее же называют фейдбраш, типа она для фейдинга. Нет, к сожалению, зарядной подставки, то есть машинка аккумуляторная, было бы круто, если бы для нее была подставка, как у Эндис ZR, но здесь этой подставки нет. Также нет никаких насадок, но в принципе здесь используется нож опять, для них, как правило, и не кладут в комплект насадки, потому что подразумевается, что вы будете пользоваться ножами всех. Каких угодно размеров. Ну и макулатура, конечно же, в комплекте. Хорошо. Давайте поговорим о машинке. Дизайн. Дизайн здесь вот такой вот яркий цвет. Выпускается всего в одном цвете данная машинка. Корпус, в общем-то, Взят от модели Волка М10 или Волка М5, или вообще, откровенно говоря, от Мозер класс 50, Max 50. Те же самые вводы те же самые формы, размеры и так далее. Лежит очень удобно в руке. Внизу здесь у нас не софт ставка но такая шершавенькая для того, чтобы пальцы меньше скользили. Хорошо, что еще по эргономике сказать? Вес. Машинка без ножа весит примерно 395 граммов, она тяжелее, чем тот же Ментор, за счет того, что внутри у нас прячется помимо мотора еще и аккумулятор. Ну, без ножа 395, но с ножом уже 460 граммов, это довольно-таки много, но тем не менее тяжелая машинка не ощущается. То есть она все равно легче, чем большинство проводных валовских машинок для Барберов. Вибрационных машинах, которые весят столько же или больше, ножи здесь используются стандарты А5, как я уже говорил, конкретно на этой модели идет в комплекте нож номер 10, 1,8 мм валовский серии Competition. Это считается одна из самых крутых, если не самая крутая серия ножей у Уолл. То есть, она более износостойкая, более долговечная. Ширина ножа этого 49 мм. Но если вы докупите дополнительные ножи, они выпускаются в размере от 1,20 до 19 мм, то мелкие ножи меньше 1 мм, у них ширина, как правило, 46 мм. И сюда можно подобрать стандартные насадки от Мозер, Остер, Эндис. Нет, вол, конечно. вол жопашники у них ножи 46 мм, обычно более короткие на остальных машинках. Те же премиальные насадки, барберские, не подойдут. Хорошо. Мотор. Мотор здесь стоит бесщеточный, с двумя режимами работы. 3000 оборотов, 3700 оборотов. Это не так много, но, учитывая мощность мотора, этого должно хватать на все виды работ. Ну и нож здесь с длинными зубцами. Опять же, это компенсирует небольшие обороты, давая высокую производительность мотор бесщеточный это обеспечивает его более высокую живучесть до 10 тысяч часов без ремонта как правило вам за эти 10 тысяч часов придется поменять поводок еще какие-то мелкие детали раздолбаются а вот мотор практически вечный здесь аккумуляторы здесь используются литий-ионные давайте разберем и заглянем что же у нас все таки внутри что за аккумуляторы что за мотор разбирается довольно легко всего лишь три винта обычные крестовые ну давайте открутим и заглянем никаких защелок у корпуса нет просто выкрутили третьих винтика и разбираем корпус на две половинки не докрутил немножко один винт Так. Внутри все на редкость аккуратно, даже непривычно, после э, машинок Барберской серии, где все как-то очень уж по-китайски. Здесь все на редкость добротно. Кроме того, здесь мы видим, что не просто плата контроля заряда разряда, как у дешевых машинок, вроде Wall Super Taper Cordless или Wall Magic Clip Cordless. Здесь используется плата с контролем оборотов, которую наверняка позаимствовали идею у Moser. Собственно, для этого Wall покупал в свое время компанию Cuna да. стоит здесь очень качественный э, мотор на неодимовых магнитов бесщеточный мотор и стоит аккумулятор аккумулятор здесь э, не совсем стандартный э, изготовленный специально для этой машинки но фактически это три аккумулятора типа размера 14650 э -э, аккумуляторы стандартные но здесь добавлены нестандартные платы балансировочные то есть, насколько это ремонта пригодно, насколько легко можно заменить эти аккумуляторы, я на вскидку не скажу. Емкость аккумуляторов почти 13 ватт часов да, Ну, округлим до 13. Что при заявленных двух часах работы от аккумулятора дает нам мощность, минимальную мощность данной машинки, порядка 6,5 Вт. Но это минимальная мощность, как правило, максимальная мощность для аккумуляторных может быть вдвое в два раза превышать и более то есть она запросто может выдавать те же самые 12 ватт что и wall mentor то есть wall mentor 12 ватт максимум эта машинка 6,5 ватт минимум 6,5 ватт это примерно столько же сколько у wall senior но у wall senior там никакой балансировочной платы нет то есть тупо аккумулятор и мотор ой не балансировочная а управляющая плата здесь же есть управляющая плата которая может повышать напряжение и за счет этого повышать мощность двигателя, сохраняя постоянство оборотов. И качество сборки, качество корпуса на самом деле радует. А, нужно отметить, что в отличие от остальных машинок серии КМ, эта машинка собирается в США. Остальные машинки для стрижки животных, машинки серии КМ от Волл, собираются в Венгрии. Тем не менее, ухудшения качества я здесь по сборке не наблюдаю. Все сделано чисто, аккуратно, ну, выше всяких похвал. А, на этом, пожалуй по обзору закончим а, резюмируем достаточно хорошая аккуратная машинка с отличным мотором мотор своими размерами намекает что он способен на очень многое что эта машинка действительно подойдет для стрижки животных хотя она и аккумуляторная точно так же она подойдет и для стрижки людей для тех кто любит очень много мощности но тем не менее не любит провода немножко <coughs> дороговато конечно машинка но для машинок для стрижки животных высокого класса ценник вполне, в общем-то, адекватный. На этом все. Будут какие-то вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео.